А вот теперь давайте в этом уроке мы поговорим кратенько про децентрализованные биржи, которые я вам ну, поначалу точно не рекомендую использоваться. Просто вы должны понимать, в чем отличие. Если биржи централизованы, вы там создаете аккаунт, как правило, проходите верификацию, все у вас знают, то децентрализованные биржи там вообще нет никакого третьей стороны. И вы подключаете, подключаетесь к э, э, Децентрализованная биржа работает на основе смарт-контрактов, то есть тут всем рулит математика, и вы подключаетесь непосредственно, непосредственно кошелек подключаете к децентрализованной бирже, и уже непосредственно сделка проходит не с биржей, не с третьей стороны, вы непосредственно проходит сделка с кем-то из конечных пользователей. То есть здесь децентрализованная биржа сводит действительно непосредственно покупателей. И деньги из вашего кошелька непосредственно перетекут в деньги кошельку другого пользователя. Вы обмениваетесь активами. Кто-то что-то продаст одну монету, купит, получит взамен другую. Нет возможности заблокировать ваши средства на бирже, потому что здесь напрямую идет обмен между кошельками. Вы всегда покупаете реальные монеты моментально. Но здесь, если другая есть, подводные камни, что если вы хотите небольшую сумму, там, там 50-100 долларов, приобрести какую-то монету, как правило, у вас здесь комиссия будет достаточно большая. То есть децентрализованные биржи все-таки здесь порог входа уже от нескольких тысяч, а лучше десятка тысяч долларов. То есть тогда становится, да, это интересно, имеет в этом смысл. Есть много других возможностей на таких децентрализованных биржах. Но здесь вы все-таки с маленькими суммами сюда лучше не залазить. И плюс здесь требуется больше знаний, чтобы все это грамотно сделать. То есть с биржей однозначно на первых порах проще работать. Да и для целей просто покупки какой-то криптовалюты и потом оплаты какого-то товара, наверное, проще использовать централизованную биржу. Ну давайте пример бирж посмотрим. Там подробнее там, в дополнительных материалах есть ссылка на видео, где я рассказывал про децентрализованные биржи Может быть вам это будет и не особо нужно Сейчас мы зайдем на тот же известный сайт CoinMarketCap, про который я говорил И здесь вот посмотрим, здесь вот рейтинг мы смотрели криптомонет Но есть здесь ну, не только криптомонеты, есть также здесь exchanges Давайте зайдем на биржи и посмотрим, смотрите, здесь есть биржи спотовые, которые торгуют больше деривативами, производными инструментами. Есть децентрализованные биржи. И вот мы не смотрели, давайте сейчас глянем. Спотовая биржа самая крупная по обороту за последние 24 часа. Смотрите, с каким отрывом идет биржа Binance. То есть это крупная биржа. Дальше давайте смотрим, мы здесь видим биржу Kucoin с меньшим оборотом. Uh, Bitfinex, про который я говорил, тоже мы ее здесь видим. Uh, вот Huobi. Uh, где здесь у нас Bybit? Bybit, смотрите, на 14 месте. Но если мы переключимся на деривативы, то обратите внимание, uh, Bybit здесь окажется уже на 6 месте. На 4 вот Кукоин. Это за последние 24 часа. Uh, но Binance опять же здесь просто в лидирующих позициях. И опять же все вот эти биржи, про которые я говорил, Hobby тоже я здесь его вижу. Bitfinex тоже я вижу в пределах 10-ки. Более мелкую биржу вообще не рекомендую использовать. А теперь посмотрим децентрализованные биржи. И посмотрим, какой у них оборот. И самая ближайшая биржа просто пока еще очень-очень далека от лидеров. Uniswap. Биржа самая большая по обороту за последние 24 часа. Вот, что это за биржа, отсюда можно прям кликнуть на нее попасть. Вот сайт Uniswap, можно зайти а, на сайт данной биржи. Вот смотрите, как все это выглядит. Это сайт в интернете. Если вы хотите здесь поторговать, вообще не вопрос. Вы подключаете свой кошелек. Metamask, к примеру, вот кошелек, который может использовать данная биржа. Wallet Connect, Coin, Coinbase Wallet. Вот четыре кошелька предлагается, которые вы можете использовать на данной бирже. Почему так мало? Ну, потому что непосредственно заточены под работу а, с данными кошельками. У меня, кстати, из этих есть, Coinbase, кстати, нет. У меня из этих есть кошельков только а, Metamask. Ну, вот можно, а, Metamask мы будем про этот кошелек говорить. Подключаете непосредственно кошелек и обмен идет монетами непосредственно из вашего кошелька. Насколько это опасно? Если биржа проверена, то не опасно опаснее, чем заводить деньги, оставлять их на бирже, там, бинансы, бобит и так далее. Но самое главное, что вот если вы решили все-таки на децентрализованной бирже, вот кошелек, который вы подключаете бирже, там должна быть все-таки какая-то ограниченная сумма. То есть не нужно подключать кошелек, в котором хранится там на миллион долларов биткоинов, а вы хотите там... На 10 тысяч продать биткоинов. Вот такой кошелек я бы не светил бы. Я бы работал с кошельками, в котором поменьше находится денег. Ну это вообще техника безопасности. Такое правило в криптомире, что не кладите все яйца в одну корзину. Это очень здесь опасно. Поэтому ну, как минимум должно быть там 5 кошельков, которыми вы пользуетесь. И старайтесь а между ними монеты как-то пропорционально раскидывать, если у вас их много. Давайте я в Google зайду в Google Chrome и здесь э, подключусь еще раз к бирже Uniswap. Так, давайте смотрим, э, вот биржи, децентрализованные биржи, еще раз смотрим, Uniswap, я сюда захожу, вот рекомендую почему отсюда подключать, чтобы вот особенно на децентрализованных биржах, точно вы должны с проверенного сайта туда выйти по ссылке, чтобы на фишинговый сайт не попасть. Так, английский, русский, давайте русский сделаем. Так, подключить кошелек, вот кошелек MetaMask. Я подключаю. И вот видите, у меня здесь уже стоит браузерная версия MetaMask. Мне необходимо ввести пароль. Смотрите, вот здесь вот фантастическая вот эта лиса. Просто завораживающий с ней поиграться мышкой. Смотрит за вашими действиями. Я ввожу здесь пароль. Разблокирую свой кошелек. И вот, пожалуйста, далее... Подключиться и подключаю к кошельку. И, соответственно, вот у меня здесь есть немножко эфира. И я могу этот эфир обменять на любой другой токен, который здесь присутствует. Я могу обменять на стейблкоин, например, на USDT. Вот я ввожу сумму какую, на что? Получается, сразу вижу цену. Получается цена. То есть, кто-то из хочет купить эфир. Я продаю эфиры кто-то хочет купить эфир и соответственно тут же находится покупателей причем обратить внимание все это происходит внутри сети при помощи математических алгоритмов кто-то тоже подключился и тоже сделал такой запрос так смотрим что у нас здесь ожидается к получению вот такая сумма в USDT, то есть стейблкойны USDT это стейблкоины. Так, влияние на цену небольшое, минимум получения после проскальзывания, комиссии сети, обратите внимание, я здесь заплачу 1,2 доллара, ну это большая комиссия, на бирже я заплатил бы там доли несколько центов, если бы на бирже обменял, то есть имеет смысл, если я здесь буду менять действительно большую сумму какую-то. Вот если я большую сумму буду менять тогда мне выгодно пользоваться децентрализованными биржами а тут получается мне невыгодно мне выгоднее обменять на централизованных биржах там комиссии меньше почему соответственно там комиссии меньше это понятно что здесь вы совершаете транзакцию в сети в блокчейне непосредственно и конечно платите блокчейну и платите поставщиком ликвидности которые помогают производить вот этот обмен, а там на бирже реально вы никакие активы не покупаете, ничего не обмениваете. Вы там можете сто раз все это обменивать, с вас биржа берет там чуть-чуть маленькую комиссию, а поскольку реальных переводов денег не происходит, то, соответственно, никакой, никакой блокчейн, никакой сети вы не платите. А вот когда вы с биржи будете выводить деньги, вот тогда с вас, собственно, эту комиссию сеть возьмет. Ну и биржа, соответственно, свой кусочек оторвет. Вот, почему здесь дороже и почему на бирже вот, именно вот, торговля дешевле. Все, я думаю, что мы а, закончим с а, децентрализованными биржами, потому что это больше для вашего общего образования. Но не рекомендую вам а, вот, сразу начинать с это, этим пользоваться. Ну Здесь я вот не зря записал, что порог входа требует большей квалификации для использования децентрализованных бирж. Поэтому с этого начинать вам я не рекомендую. Встречаемся в следующем уроке.